В материальной форме эгре, это, такая структура, как эгрегор, она не существует, это не материальная субстанция образовывается она как некая система, которая контролирует деятельность окружающих вас людей и вас в том числе, законами ли эгрегор-государства. Правилами ли эгрегор вашей работы? Культура или поведение, стихийный эгрегор? Правилами взаимоотношения между старшими родственниками и младшими? Родовой эгрегор? А Какими-то духовными скрепами, да, морально-этическими правилами, религиозными эгрегорами? Каждый из них занимает свою иерархическую позицию, каждый выполняет свою функцию. Их невозможно пощупать, их невозможно увидеть, но они присутствуют незримо всегда и везде, поскольку образованы силой сознаний различных людей. Человек не может жить без веры во что-то, человек не может жить без константа, человеку нужны константы, правда? Совсем без констант человек жить не может. Он может бороться с ними как угодно, но эта борьба выражается в том, что он одни константы заменяет на другие. То есть шило на известное мыло. Совсем без констант невозможно. Так устроено человеческое сознание. Значит, а константы, константы внедряют как раз самые эгрегориальные системы. Они говорят, эта константа лучше другой И объясняют почему, целая теоретическая подоплека будет. Это правило лучше другого. Почему? Потому что соответствует вот такой константе. Чем выше эгрегор находится по иерархическому уровню, тем более глобальными константами он оперирует. А константы, например, религии да, они основаны на десяти заповедях. Причем что православие, что христианство, что мусульманство, что иудаизм, они все основаны на десяти базовых заповедях. Это константы. Не убей, не укради, почитай, не имей и так далее. Все это вещи, которые не вызывают сомнения, непререкаемые истины. Так надо. Государственные законы строят себя на этих константах? Безусловно, не убей, не укради, не имей терпения. Светские законы строят себя культурные, на религиозных этих константах? Обязательно. Даже если они приобретают совершенно другую форму, речь все равно идет о них, о каких-то определенных константах. Игоря эти константы при, при, приводит, скажем так, в понимание, то есть в какую-то ментальную форму. Он объясняет теории, объясняет государство объясняет, пишет законы, мама папа объясняют с помощью ремня, религия объясняет с помощью учения, окружающее общество, да, объясняет по-разному, словами, тычками, пинками, Тут уже каждый кто, кто что может. Работа ваша объясняет трудовым контрактом, правилами поведения. Мы скованы этими правилами и в конечном итоге просто привыкаем к ним. Настолько привыкаем, что они становятся для нас естественными. В тот момент, когда какое-либо жизненное правило стало для нас естественным, оно стало нашим по сути, оно стало нашей константой. Закон этого мира говорит, если какую-то вещь или что-то в этом мире ты называешь своим, она незримо становится частью тебя. Ты называешь своим твое имя, свое имя, и оно становится частью тебя. Ты называешь свою профессию, и оно становится частью тебя. Часть тебя это принадлежность к какой-то эгрегориальной системе. Когда у человека спрашивают, кто ты, он дает всегда какой-то определенный ответ. правильно? Я Маша, я Петя, я бухгалтер, я мама, я женщина, я мужчина. То есть всегда будет какое-то определенное объяснение. Хорошо, у нас есть свою. я есть тот, кто я есть, вы все. Но это только у нас обычные люди таки, такими фразами не оперируют, чтобы не пугать окружающих. Поэтому человек описывает свою принадлежность к какой-то общности людей, какому-то эгрегору. Общность людей это и есть эгрегориальная структура. Через какой-то момент времени она начинает существовать самостоятельно. Знаете, вот этот эффект, что первая обезьяна. Слышали эту шутку, Нет? Нет. Это опыт в свое время проводили ученые американские, естественно, наблюдая за двумя племенами обезьян на одном острове и на другом острове. Они все там поедали эти самые бананы. И вот на одном острове одну из обезьян научили этот банан мыть или батат какой-то, Ну в общем, от земли мыть. Другие обезьяны ее же племени, наглядевшись на это дело, тоже начали мыть, ну что песок-то жевать, так все-таки поживее. Да? И вот все они, всем обезьяниям сообществом уже моют свои эти самые сухофрукты. И через некоторое время общество обезьян, живущее на соседнем острове, не имеющего прямого контакта с первым, тоже вдруг внезапно начинает мыть свои овощи и фрукты. То есть вот это вот называется эффект первой обезьяны, когда общество формируются уже настолько плотно друг с другом, поведение становится для них естественным, и идея сама в данном случае мыть овощи становится самостоятельно живущей, вне зависимости от того, поддерживает ее кто-то или не поддерживает. Она приобретает самостоятельные характеристики, начинает мигрировать от общества к обществу. Вот на других обезьян она тоже легла. Какой-то обезьяне вдруг пришла в голову мысль, что неплохо было бы побыть. И дальше там пошла та же самая цепная реакция. Вот С людьми на самом деле происходит все то же самое. Если тысяча человек, заходя в автобус, коцают свои талончики, то тысяча первый, которые в этом государстве в первый раз, увидев этот процесс, тоже это сделает. Хотя у него в культурном, например, в совершенно нет такого правила, что талончик надо коцать. У нас, например, принято пятачки там или что-нибудь куда-нибудь складывать, да, а вот талончики нет. И в то же самое время, когда ты заходишь в этот транспорт, еще не понимая, что поведение твое недостаточно соответствует окружающим, у тебя начинается уже какое-то внутреннее беспокойство. Начинаешь озираться по сторонам. А что, происходит, а что происходит? А как себя вести? А как да, в данном случае себя вести? Вот, тот, кто много путешествует, тот вот с таким феноменом сталкивается. Да, что вдруг ты понимаешь, что ты знаешь, что делать в этой, в этой ситуации. Через какую дверь надо выходить в английском автобусе, почему на второй этаж можно, почему на второй этаж нельзя, ты просто понимаешь, что я это знаю, потому что все культурное сообщество живет вот в этом понимании, для них это естественно, и через какое-то время это становится естественным и для тебя, абсолютно естественным. Вот эгрегор действует по тому же самому принципу, почему сложно было найти мотив, потому что он такой естественный, правильно, потому что правильно, вот он, он естественный. Когда мы воспринимаем какое-то объяснение своим собственным поступкам как естественное это говорит о том, что мы его прежде всего не контролируем. А значит, эту связь между собой и системой, которая породила у нас этот принцип естественный, мы тоже не контролируем. Она нас да, а мы нет найти эгрегор сам эгрегор, вообще достаточно сложно, потому что их огромнейшее количество, не зная саму, сам принципы построения иерархии, эгрегоров, их взаимоотношения, их лидерство, их структуру, сделать это довольно таки сложно. Поэтому мы сейчас с вами так глубоко закапываться не будем, дойдете до пятого курса. Вот там милости просим, мы там об эгрегорах будем говорить долго и много. Но мы все равно с вами прикоснемся к этой структуре, если учтем еще одну особенность эгрегориального воздействия. он никогда не воздействует сам по себе. он всегда будет воздействовать через людей, своих проводников. Людей, которые в большей степени верны этому эгрегору, то есть в большей степени устойчивы. Например, если тебе нужно дополнить о том, что существуют незыблемые христианские истины, и христианский эгрегор будет видеть, например, что ты ведешь себя как-то не по-христиански в этой окружающей среде, он обязательно пошли тебе навстречу какую-нибудь клюкнушу или какого-нибудь очень, очень фанатичного религиозного человека, с которым тебя просто как бы случайно сведет, и он тебе всем своим существованием напомнит о том, что ты делаешь что-то неправильно. Ты испытаешь либо конфликт, либо чувство неловкости по отношению с ним, либо чувство стыда, или чувство вины. То чувство, которое заставляет астральное тело, помните, кто он второй курс проходил, сжиматься в точку. Вот так. А когда астральное тело сжато в точку, отдаст оно энергии на цель. Ты никогда в жизни выжил бы. Какие цели? Выжить бы. Вспомните, состояние, когда... Вы чувствовали себя очень сильно виноватым? Было такое? Это расширение или это сужение? Сужение однозначно. Когда вы чувствовали стыд? Это расширение или Сужение? Да залезть под парту вот так вот, не вылезать оттуда, пока все не вылезли. Когда вы чувствовали обиду, например? Это расширение или сужение? это тоже сужение, гнев это расширение, а вот обида, замыкание на себе, это сужение и так далее, то есть сделать то с вами, что вы сами с собой не сделали, то есть вообще в принципе как бы ваш будхиала должен был сразу на неправильную цель включить вот такую вот реакцию, чтобы энергии ни капли этой цели не досталось и мотивация соответственно не была наполнена, не была поддержана, но вы вроде бы как Свободный человек, да, себя, себя таким мните, забывая о том, что вы живете среди людей, а каждый человек, почти каждый носитель своего эгрегориального поля. Эгрегор будет действовать, безусловно, с в большей степени вероятности, через более верных себе людей. И поэтому всегда можно определить четко, совершенно, к какому эгрегору принадлежит человек по манере его поведения. Например, он религиозный фанатик, ну понятно, тут уже без вариантов. Он фанатик на работе, вот такой вот прям трудоболик, дальше ехать не То есть понятно, что он в эгрегоре своей фирмы занимает, если не лидирующие позиции наемный служащий, то он очень близко к лидеру и по крайней мере стремится именно к нему и проводит его интересы, не ваши. Не ваши. Вам боктер на вашем там предприятии говорит о том, что зачем же ты опоздала на три минуты, тебя же накажут, но ведь это от него зависит, накажут тебя или не накажут. Но он говорит, ну что ж я могу сделать надо мной давление закон. Чьи интересы он защищает, ваши? Вот. Непосредственно в своей приветливой манере журя тебя за твое опоздание. Как бы да, такой добрый дедушка говорит, ай я, я еще что ж ты сделала, при этом после в карандашов пишет Иванова три минуты и всё. Он, конечно же, работает на фирму, он работает на лидера, не на вас. Соответственно, те мотивы, которые прописаны у вас, почему это верно, в вашем сознании образовались тоже не просто так, а то, что они лежат на поверхности. И описывают в большинстве случаев, например, состояние безопасности. Здесь можно сказать, что это было приобретено не вами лично, не через свой собственный опыт. Скорее всего, это была, была ситуация, которая была инспирирована эгрегориальным полем чтобы вы думали с этого момента начали думать именно так, что если будешь поступать вот таким вот образом, если у тебя будет такая жизненная мотивация, то, скорее всего, она будет безопасна, и ты будешь тоже в безопасности. Если у вас буква Б превалирует над буквой И, то таких эгрегориальных марионеток в вашей жизни встречается достаточно много, и они для вас значимы были, по крайней мере, по какой-то причине. Интерес же, если буква И стоит, да, то есть этот мотив в большей степени вызван интересом, то, скорее всего, он тоже инспирирован каким-то эгрегором, но диаметрально противоположным тому, которые внушают правильность безопасности. Они антагонисты. Есть эгрегоры-антагонисты, которые воюют друг с другом. Есть. Ну, Например, христианство и язычество. Да? Одно государство и другое государство. Одна фирма и другая фирма. В они равны всегда. Да, в основном да. В основном, да. Вот. Потому что, конечно, эгрегор Рода, как бы он ни был долг по своему существованию, с точки зрения иерархической позиции ни в какое сравнение не идет с эгрегором государства. Государство ваш род может убить. А вот род государства нет. Поэтому государство сильнее. Хорошо сейчас пошла тенденция, государство начинает подвигать религиозные системы со своих позиций, больше и больше, больше начинают набирать обороты собственной свободы. Вот. Но этому процессу еще быть еще лет 150, поэтому он только-только начался, сейчас мы его как законченный фактор разбирать не будем. Другое дело, что религия перестала быть единственно доминантной внушающий сознание людей, базовая религия, основная религия, внушающий в сознание людей каноны и законы то есть те самые константы. Но все эгрегоры ниже они все созданы на какой-то константе. И вот человек, который вас убедил, что именно этот метод правильный, а это всегда человек, пусть не живой, пусть уже мертвый. Пусть виртуальный человек, например, какой-то писатель или герой, которого он придумал, это все равно образ человеческий. Зря что ли вы думаете, богов начали в человеческом образе рисовать? Богов, хотя в общем никакого отношения не имеют к этой форме бытия. Если это мама, например. Не всегда может быть, что мама является проводником эгрегорода или семьи. Возможно, надо посмотреть мамину жизнь, что называется, в совокупности и выяснить, что мама была коммунистическим деятелем, всю жизнь проводившим на работе, а не дома. Чьи интересы она представляла? Государство коммунистической партии, явно не семьи. И в свою семью она какие идеи внедряла? Их идеи внедряла. Что должна делать дочечка, сыночек, чтобы? соответствует, чтобы коммунистическая партия, моя любимая, которую я знаю, как облублена, его не уничтожила. Мама религиозный фанатик, она внушает тебе константы и методы, которые она говорит, с какой позиции, с позиции семьи твоего кровного интереса, нет, она говорит с позиции интереса церкви, даже не религии, а церкви. Мама воцерковленная. Случайно с такими людьми? Да? Между религиозным человеком и воцерковленным большая разница. Если с религиозным можно договориться, с воцерковленным никогда. Бегите от него, быстро, быстро бедите. Ре -церковлённые, Ре -церковлённые. Это, которые, цены цены. которые в церковь ходят, каноны соблюдают, на исповедь каждую неделю с батюшкой, поклоны бьют, в стоят, на коленках дырки, в общем. То есть, которые не просто верят, а верят истово. И стараются в церковь затащить всех, до кого только дотянутся. Хорошо, с животными в церковь нельзя, а то они и кошек, и собак туда мы тоже тащили. Mm -hmm. Таким образом, какой-то конкретный человек, вспомнив, кто, кто эта личность, опять же повторяю, это не обязательно живое лицо, которое вы знаете, это может быть там Владимир Владимирович Путин, с телевизора. с телевизора, да. Там какой-нибудь там Познер с того же телевизора. Там любимый мой Жванецкий так хорошо сказал, я так хорошо запомнила. И вот с тех пор эта фраза является для меня самым главным мотивом в жизни. Не пинай комара, все равно не улети. Я вот это вот моя теория, я ее вот так вот по жизни несу. Кто угодно, любимый писатель, который совершенно. Затмил мозг в свое время и все вот эти вот методы я беру от него. Вот он говорит так правильно, я говорю да, я же его люблю, он же мой любимый писатель, я же ему верю, все так правильно. Хорошо, если это не Толстой, а то это правильно на четыре страницы пусть. А если это международная постановка? Опять откуда ты ее услышала? У меня книжка такая. Да, значит, мы, мы здесь прекрасно, значит, мы здесь имеем с духом, с соборным духом русского народа. То да, да. это тоже эгрегоры очень сильно мощные, очень мощные, помощнее государству да, может, да, может, может, может. То есть вы должны вспомнить первоисточник, откуда вы взяли что это правильно. И увидите эгрегориальное поле, в котором вы сейчас находитесь. Потому что какие-то люди от вас ушли, а какие-то присутствуют до сих пор. В вашем сознании зримо или незримо наличествуют вместе со своими идеями. И поверьте, если человек к ядру эгрегора подходит близко, близко, достаточно близко, то есть начинает являться проводником силы, эгрегор сделает все возможное, чтобы он своих убеждений не менял никогда в жизни. Поэтому если человек, который вам это все дал, на, на, в работу, в пользование, практически даром, бесплатный совет вот такой вот универсальный метод достижения результата. Вы понимаете, что он проводник силы, он проводник эгрегора, он не случайно забрел в эту церковь какую-то там брошюрку, взял, почитал, и вот у него ах! А потом у него сразу ух, да, то есть он такой. На, на, на три минутки он воодушевился, а потом он быстренько воодушевление прошло, он планомерно тянет свою вот эту вот идею, то, скорее всего, с большей долей вероятности ничего в его сознании ни сегодня, ни завтра не изменится. И он продолжит быть проводником эгрегориальной силы. Это будет отражаться абсолютно на всем, потому что если эгрегор завладел сознанием какого-то человека и сделал его проводником своей воли, он постарается внушить себя на все уровни жизни. Например, возьмем пример с тем же самым христианством. Он религиозный фанатик, он неубиваемый христианин. Что такое неубиваемый христианин? Это тот, кто не сомневается. Вот написано в каноне так, что-то так. Не надо рассматривать, не надо сомневаться больше всего, как Говорят мои коллеги, в аду и в прокуратуре радуются грешникам кающимся, то есть добровольно, все добровольно. И здесь то же самое. Раскайся, покайся, согласись. Что такое раскаяться? Согласиться с правильностью подобных постулатов и канонов. И они несут эту идею практически на всё. Раскаялся, значит, будешь вере в личной жизни, на работе, в окружающем пространстве. Она действительно считает, что подлость, совершенная ею когда-то, достаточно просто прийти и извиниться перед человеком. Ой, прости меня, я когда-то порчу написала, ой, прости меня, я когда-то с твоим мужиком, ой, прости меня, я у тебя три рубля украла. То есть вот это вот простить для религиозного человека, особенно для христианина, особенно для православного христина, является основанием для того, чтобы все грехи были прощены. Ну как же канон же говорит именно так. И она распространяет это на все уровни жизни. Можно делать в жизни невероятные гадости, главное потом покаяться в свое время. И этого вполне достаточно. Человек, который находится рядом с вами и какое-то время несет, является для вас хоть каким-нибудь авторитетом. Даже не сомневайтесь, он успел внедрить этот вирус в ваше сознание, и вы будете выдавливать себя, из себя раба по капле. Но эти капли вы сначала должны увидеть, потому что в здоровом сознании они не растворятся, они локализуются. Надо их будет только вынуть и отдать обратно хозяину. Таким образом, кто-то есть проводник эгрегориальной воли. Когда вы найдете этих людей, в принципе, очевидное понимание их жизни и видение их жизни даст вам объяснение, а на какую систему они пахали всю жизнь, проводником какого эгрегора они являются. Значит, именно эту идею они вам и декларируют. Подходит она вам и не подходит, мы будем разбираться завтра и послезавтра, сейчас вы просто должны увидеть. Потому что кто-то, возможно, какие-то эгрегоры, они дают вам мотивы эффективные, не скажу правильные. Потому что правильно, это всегда в каждом частном случае, эффективно для этой цели. Надо ли отвергать контакты с этими эгрегорами? Эгрего? Ни в коем случае. Зачем? Это крайне полезно. Да крайне полезно, если они поддерживают нашу эффективность. Но если мы видим, что этот эгрегор, особенно если он ведет вас в сторону безопасности, а не интереса, с таким методом, как сказал Сергей, я уже вижу, что таким методом цели не достичь. И посмотреть, кто этот метод мне преподнес как естественно рабочий, сразу понять, друг ли мне этот человек? Нет. Дружественная ли система, которая за ним стоит? Очень сильно вряд ли. Потому что она мне не дает достигать моих целей. Ведь она не дает достигать своих целей. Мы же в первую колонку списали только те цели, которые не достигнуты. А значит, о чем говорит это? О неэффективности. У неэффективности есть причина. Причина в четвертой колонке. Не люди виноваты, они такие, какие они есть. Причины мы будем с вами разбираться завтра, и поверьте, вы на них послезавтра будете уже смотреть совсем другими глазами, да, с некоторой долей возможной иронии и, и жалости. Потому что у них был шанс, но они им не воспользовались. Но это вовсе не значит, что вы должны жить по их заповедям. Если кто-то, тот, кто дает вам совет достижения какого-либо результата, сам через этот совет ничего не достиг, имеет ли этот право существовать, этот совет в природе.